всем здравия ребят хотела поделиться такой информацией сегодня открепила своих детей из детской поликлиники забрала медицинские карты но после часовой беседы с медсестрой по нашему участку объяснила ей почему какие причины все по полочкам разложила спокойно уверенно да и получила информацию такого типа оказывается с 9 января из органов опеки заведующим поступает информация, чтобы проверяли определенные семьи. Якобы поступают сигнал, что семья неблагополучная. Уже четверых или троих детей забрали из семьи. Понимаете, да? Поэтому без паники, без ничего я, конечно, вразумила свою медсестру, объяснила ей, чтобы она поступала по чести, по совести, что она давала клятву Гиппократу лечить, а не ходить, не проверять жилищные условия, чтобы она подумала, надо брать на себя такую ответственность, что ребенка-то потом разрежут, а к ней все вернется бумерангом, как она будет за все отвечать по кону. В результате чего она, конечно, была в шоке, в полном. И при мне позвонила заведующая и сказала, что больше она проверять семьи не будет. Никакие. То есть вот вызов, человек плохо, она будет. А заведующая начала у нее расспрашивать. Она говорит, вы знаете, я должна подумать. И я, у нее семья стояла сегодня на очереди, она еще никак не могла до них доехать. Она отказалась от этой семьи и сказала, что там все хорошо. И при мне позвонила маме, говорит, вы придите ко мне, пожалуйста, мы с вами напишем, что у вас думать все в порядке. Вот понимаете, да, до какой степени. Поэтому без паники принимайте решения сами, думайте сами, что делать. Как вам передавать инф информацию кому-то, не передавать. Но ну, факт есть фактом. Записывать я ничего не стала, потому что разговор был условно по душам, и очень хорошие у нас не отношения. Поэтому имейте в виду.